Она у кого, блядь? Давай. Ура! Ура! <свят> на гранату нахуй. Не взорвется. Пузом, Пузом на гранату, блядь. Не, взорвется, не, взорвется. <свят> не повезло. <свят>